Всем привет! С вами Иван 5300. Сегодня мы будем проходить карту в Майнкрафте. Мы проверим, она запустится. Вначале я еще не проходил. Вот она запустилась. Я еще даже не проходил. Так, проверяем, что нам тут даются Бронь. И это фигня Так, это я... Нафиг нажал, у меня свет не заря. Так, теперь нажимаю сюда. Так, ты... Да, проверим. Так не так Ну и про лабиринтах я не шарю но я всегда надеюсь что выход в этой стороне потому что очень много выходов бывает здесь это я уже привык в копать в онлайн там играть в такое маткрат ну, мне кажется по лицу лучше ну вот я начинаю прохождение карт скоро будет со мной еще кто-нибудь я подумаю так, поставил с ночь как-то само. Я не хотел ночь. Так, яблоки. Это как у меня было. Так, сундук ундора, рычаг. Сундук ундора. Так, наверное, будет тут все появляться. Я не струс. Я все сниму с себя. Потому что я в паркуре не шарюсь. Я... Из -за меня паркурист плохой, предупреждаю. Я же сказала, что из -за меня паркурист. И я... О, здесь сохранились мы как-то. Это хорошо. Это хорошо! Дай бог. Так, если а сейчас... И, блин, на этой же жизнь дохлый. Надо не читать на читера. Так, я просто сейчас возьму. Но... Из... Из меня... Из... Как? из меня такой скат подписка и ташки и прокурист так я короче тут прошел мечтать меня четверо на вас прошел. Это я не спеца это так и я беру целом и здесь должен быть тусунду эндера и его нет я нажимаю на кнопку так за все же нажимаю и вот этот был походу, и как сволочь меня тут уже убило Возьми еще одного. очень Я, походу, ошибся. Пошла, ладно, давай, лежай. Давай, давай, давай, давай, давай. я проверил, просто гроб поганая. Там не жаркое, понятно. Вот тут уже я нашел одну цепку. Это умно. Это лаг был у меня сейчас. Крабр! Крабр! Супалочка. А, еже, еже. Так, обратным путем. Пошел в ладнице, хотя он обратный путь. Так, бал по жизни уже почти. Вот у меня. Победали, блин, тут быстро. Ладно, я не струс. Так, пойдём. Я сразу сдохну, убиваю. Из-за этого я боюсь. Ну или я тут поварюсь сейчас. А, тут, тут, как... Там сейчас слова не стекает. очень хорошо подумать, мне положить сюда надо. Я прям не стресс-экс, и сейчас я попробую его немножко. А, это я свернусь у них. Я даже хранение сохранении А, пусть... О, блин, фак! Пошли за них. Сувока, сволочь пошла в задницу. Сволочь пошла в задницу. Так что вдохну. Это ключ-пойнт. Ну, я уже, короче, понял. Эта штука меня всегда злила. Ну, ладно, всем до скорой встречи. Всем до свидания. Я провалился. Скоро будут новые ролики.